Область, окружающая объект 821, выкуплена организацией. Вокруг объекта построено складское здание, соответствующее стандартам содержания и прикрытия. Данный участок носит обозначение Фордпост 821. Служба безопасности должна ежедневно осматривать фасад объекта 821, а во всех значительных изменениях следует немедленно докладывать ответственному за содержание объекта. В связи с нестабильностью конструкции объекта персоналу запрещается входить в объект 821 с Описание. Объект 821 представляет собой здание, расположенное в бывшем городке Эшвиль, штат Флорида. Судя по записям, полученным от местного правительства, здание было построено в 1955-1957. Внешние стены здания подвергались обширному разрушению. Все попытки реставрации и поддержания состояния до сих пор были безуспешны. Внутри объекта располагается множество сооружений, предназначенных для детей, в том числе карусель. Стена с четырьмя роботами, аниматрониками и различные аттракционы. Также присутствует несколько киосков, торгующие едой и сувенирами. Во время первоначальной постановки на содержание данные сооружения полноценно функционировали. Техническое обслуживание, а также установленные сооружения внутри объекта, проводились гуманоидами, ранее известными как объект 821.1 особи объектов 821.1 выглядели как человекоподобные механические манекены, изготовленные из крашенной меди. Устройства, находящиеся внутри объекта 821 при функционировании, проявляли следующие аномальные слой. Фигурка животных, прикрепленных к карусели, двигались сами по себе. Аниматроника была способна поддерживать беседу с детьми. Еда и напитки не поставлялись внутрь объекта 821, несмотря на постоянное их наличие в киосках. Аттракционы вслух выражали одобрение игрокам, набравшие большое количество очков. Группа роботов-аниматроников состояли из четырех механизмов, каждый из которых играл на определенном музыкальном инструменте. Один раз в час они проигрывали набор хитов 1957-1960-х годов. Вне представленные фигуры могли свободно общаться с наблюдающими их субъектами и поддерживать беседы на базовом уровне. Примечательно то, что все диалоги, прошедшие в данном манере, были уникальными. Просмотр записей с 1959 по 1961 года, не выявили повторов. Однако после инцидента 821А все особи 821.1 были уничтожены или каким-либо образом убраны. Внутреннее пространство объекта 821 начало перетрипать значительное изменение. Сооружения, находящиеся внутри объекта, начали функционировать с перебоями, представляющими для жизни угрозу куда большую, чем раньше. Кроме того, объект 821 перестал быть безопасным для нахождения внутри, ввиду повреждений конструкции объекта. Изменения, прошедшие в сооружениях, включали в себя возросшую агрессивность фигур на карусели и аниматроников, которые стали атаковать и кусать приближающих к ним людей и детей. Примечательно, что способные к общению предметы чувствовали свою вину и предлагали помощь раненым. На данный момент функционирующих компонентов объекта 821 способных к общению не существует. 11.04.1989 Сотрудники, попытавшиеся войти внутрь объекта 821 Обнаружили, что вход закрыт, а на двери появилась табличка «Не работает». Процесс исследования внутренних помещений объекта 821 особей 821 обнаружено не было. В центральном холле было найдено письмо, текст которого переведен ниже. 16.05.1999 год. Объект 821 был расклассифицирован как нейтрализован. Здравствуйте, друзья! Настал день, которого мы все боялись, и мнение по себе быть гонцом, несущим дурной вести. Вы все знаете, что ярмарка Funland давно переживает тяжелые времена, и пусть даже нам было туго... Мы все равно справлялись. Но больше мы так не можем. Я видел лунопарки и аттракционы, которые выпускают гиганты развлекательной индустрии. И мы им попросту не ровны. Им попросту наплевать. Они у нас скучают. Мир изменился. Я знаю, что каждый из нас буквально вложил свою жизнь в Фанленд. И это делает мой крест еще тяжелее. Каждый из нас получит щедрый расчет и билет до дома. Спасибо вам за вашу службу. Мистер Фанленд.